О, повезло, повезло происходит? Нет, нет! Нет! Нет! Нет! Нет! О, повезло, повезло! Enemy spotted. А после победы, анонимусов над бандитами, они пошли праздновать победу в стрепушник. Конец.